На фото Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Открытка с этим изображением прошла почту в 1899 году. Церковь Успения Пресвятой Богородицы находилась на Успенской площади Марьинки, некогда окраином поселения Мариуполя. На современной карте Мариуполя эта площадь обозначена без названия. На ней расположен междугородний автовокзал. Заложена церковь в 1780 году митрополитом Игнатием, но уже через 14 лет она обветшала. Новый Успенский храм осветили в 1804 году, но это здание оказалось недолговечным. Несколько десятилетий спустя снесли второе здание и выстроили третье, которое осветили в 1887 году. В Успенской церкви находилась особо чтимая икона Божьей Матери Адигитрия вывезенная греками из Крыма. Она считалась чудотворной, и верующие шли к ней из разных краев круглый год, а к храмовому празднику 15 августа собирались десятки тысяч. Все мариупольские храмы были построены на средства местных прихожан, кроме Успенской церкви, которую возвели исключительно на средства притекающих на поклонение. Риза иконы Божьей Матери, о дигитрии была вышита из жемчуга. Местами жемчуг редкой величины – и осыпано бриллиантами, алмазами и другими драгоценными камнями, свидетельствует старинный источник и сообщает об этой ризе. Богомольцы жертвуют, кроме денег, множество драгоценных вещей, например, колец серёг, золотых и серебряных монет, браслеты и прочее, которые тут же на икону и вешаются. Собранные таким образом вещи продавались, а камни оставались, и из этих камней монахини вышили богатейшую ризу. На месте взорванной Успенской церкви в 1936 году была построена средняя школа номер 36.